Так, я а? там доезжу. Вашу потом. Да, на мощь потуди. На мощь потуди. Потуди, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Не, уже инспектор такой а Прик... Прик... приказ не есть. есть. Не, ну это ладно. Это ладно. Это у вас там приказы меня не волнует это. Предоставьте удостоверение а а на соответствующей печати. Потом доверенность предоставки на право общения с третьими лицами от юридического лица. Так. Держительный Василий Николаевич, инспектор ДПС, лейтенант полиции. гур а, 01 1227 угу. Печать не соответствует Вас? В смысле не соответствует? Печать фальшивая. Да? Да. А как Вы не докажете, что она фальшивая? Ну, есть ГОСТ общероссийский о печатях. Р-51-511 от 2001 года. На Вас там В общем, она должна содержать ННН, УГРМ. И в диаметре не меньше 4 а, сантиметров должна быть. Да я первый раз слышу, что у нас печалка большая. Ну, это ваша проблема, что вы там первый раз слышите. Я уже давно ваши, ваших сотрудников информирую. Да? Так, да. А, где ваша доверенность на право общения с третьими лицами? Какая доверенность? Ну, какая доверенность? Вы же юридическое лицо, вы же фирма. В смысле фирма, если фирма. Фирма, вы знаете, фирма? что вы фирма? Ну, вы какую фирму представляете? Какая фирма? Какая работаем полиции? Ну полиция, Министерство внутренних дел по республике Бурятий или Министерство внутренних дел Российской Федерации. это что, получается? Фирма что ли теперь у Да, это фирма у вас. Вот, в общем, Выписка из налоговой, вот из налоговой Российской Федерации у вас. Государственный рейс юридических лиц. Это вообще российский. Сведения о юридическом лице, у вас ОБРМ начинается с одной ручки. Вы просто фирма. Вы не государственная Вы знаете это? Не знаете? Так, вот печать стоит, да? Как она? Ну, это копия. Да, это, это можно нарисовать. Да, я, я знаю. Вы, вы просто все это должны проверить самостоятельно. Так, вот если вы работаете от фирмы, например, Респу... МВД Республики Бурятия, у вас от министра Республики Брятия, да, Кудина Филиппича должна быть доверенность На право чуни? Да. На право чуни встретили лицо. А, да? Да. Ну, вот, если бы нам такую доверенность дали, я бы ее ну... с удовольствием и вам бы предъявлял. Знаете, почему не дают Почему? Потому что вас подставляют. Потом будет раскрутка, когда вас будут спрашивать потом. Потому что вы работаете на Можно познакомиться? Пожалуйста. И тут не полностью, тут основные тут по три листа. Вас кто это научил? Кто научил, кто показал. Вы знаете, в 191 году был всенародный референдум о сохранении Советского Союза. А! Нашего государства не существует, да, Россия? Да, Российская Федерация ваше нет У вас это есть коммерческая бизнес-структура? Пожалуйста, если вы сомневаетесь, вы можете запросить в налоговую то же самое. И удостовериться, вышифровать свою ДРМ. Вы, наверное, просто не поняли, да? Потом... Не, не, ну ладно, допустим, я, я, да. Я до да, этих дел мне как бы далеко, темно да. Тем, темно, да, там это вот это уже начальство. А здесь ты что, фальшивую увидел? Ну, фальшивую это печать фальшивого у вас. Да? А весь документ делать э, действительно... Только, а, объясните ко мне, на каком, как она почему, почему Сейчас, секундочку, вот у меня тут есть, да, вот, я меня для общения вот с вашей Российской Федерацией, да, вот, сейчас смотрите. А вы гражданин России? Я не гражданин Российской Федерации, а гражданин. я гражданин Советского Союза. А, да, я родился в Советском Союзе, проживаю на данный момент, нахожусь на территории Советского Союза, mm -hmm. и гражданство свое никогда не менял. Так, вот если вы будете представлять Министерство внутренних дел Российской Федерации, о, смотрите, тоже УГРН начинается с однёрочки, так, сведения о лице доверенности права действует от юридического лица Колокольцев Владимир Александрович. Это тоже копия, это на вся, это все это есть в налоговой инспекции, то есть вы на любой орган, на свой можете запрос сделать, на, ну абсолютно любой государственный, так называемый орган Российской Федерации, У УГРН вот. основной государственный регистрационный номер. Ну и что там по печати -то? Так, вот печать ну, вот, тут уменьшенная размеряна получается. Ага. Вот. Значит, диаметр клише, да? 40-45 миллиметров. Вот, внешний круг толщиной, ну это вот. Вот основные вот параметры. ИНДНО ГРМ у содержать. Это конфем идет требованием э, печати, э, воспроизведением государственного герба. Герба. Вот. Так, значит. Э, в 1991 году был всенародный референдум о сохранении Советского Союза и 90, явка была 80%, процентов, 76% проголосовало за сохранение Советского Союза. В 1996 году Государственная Дума Российской Федерации постановила постановление номер 157-2 о юридической силе для Российской Федерации кругов референдума о сохранении Советского Союза. Сама Российская Федерация признала, что Советский Союз существует. Это в шестом году было. Не, ну понятно, все признали, о чем мы тогда живем в Российской Федерации. Вы не живете в Российской Федерации. Вы заблуждении а живете. А? Вы в заблуждении живете. Заблуждение? Да. Вы, вы родились на территории Советского Союза? Да. да. Вот вы гражданство никогда не меняли. Нет. Я Меня в России. Граждан России не существует. России. Ну и что, что паспорт Российской. Во-первых, во-первых, в Российской Федерации нет закона о паспорте. То есть это фальшивые документы. Там тоже не а печать, конституция печать на тоже. Что? А? Конституция, конституция в Российской Федерации. Конституция Российской Федерации не существует, можно сказать. Не существует? Да. Во-первых, это, ос... это не основной закон. Это не основной закон. Вот, смотрите, где снеги у меня что это основной закон. Правильно? Так, дальше. Значит, в 1993 году, 12 -го декабря. Все были гражданами Советского Союза. Мы не могли бы голосовать за Конституцию Российской Федерации. Потом была очень низкая явка, и проголосовали всего 28%. процентов И тем более это был проект Конституции. То есть ему надо было еще пройти три стадии, чтобы ее утвердить. Ну да? окончательно тут напоследок вам, как бы, Конституция смотрите, Российская. Конституция. А? есть? Есть правовые. Вот смотрите. Так, смотрите. Вот. Второй раздел. Одновременно прекращается действие Конституции, основного закона Российской Федерации России. Приняты 12 апреля в 1978 году, правильно? Верно? Верно? В 1978 году не было в Российской Федерации. То есть сама Конституция отменила сама себя. Не, ну я, я все понимаю, но как бы мы же работаем правильно на основании. Вы, вы работаете на иностранную коммерческую структуру. На какую? Но вы совершаете измену родине. Да? Да. <смех> а, ваша Российская Федерация зарегистрирована на территории США как коммерческая бизнес-структура. Да, это правда. Эти документы все подняты были, это знаете. В 1946 году была развязана холодная война. Там... В недрах СРУ начали это, разрабатывать планы по внедрению своих агентов правительства Советского Союза. Вот, Российская Федерация это, это итог холодной войны. Просто вы видите, вы находите заблуждение. Вы не знаете всего этого? Потому что нас обманули с помощью средств Нет, массовой информации. Понятно. Ну ладно, нас обманули туда да, но. но тем не менее, вся Россия только на этом и держится, правильно? Нет, не, Российской Федерации нету. Нет, да. Государства нету, да. Из-за этого у вас все фальшивые документы, у вас не соответствует нету доверенности, вам не дают. Вы не граждане Российской Федерации, вы не являетесь гражданами. Вы не, вы не, вы не ходили законной гражданской Советского Союза. То есть на, на, на, на нынешний день да, Российской Федерации, граждан Российской Федерации не существует. Вот А вы-то? Да, я? я? Как в смысле? Автобол? Ну где, где проживаете? Я проживаю в Канецке. Ну я же не вижу постоянно, не знакомлюсь. Да? Да. Вы просто проверьте. Никакую панику поднимать не надо. Надо работать все равно в порядок. Конечно. Соблюдать надо. Вот. Ну просто надо это знать, потому что сейчас органы управления восстановлены и скоро, скорее всего, там, ну не знаю, в ближайшее время мы обратно вернемся в Советский Союз. Да, да, да, да, да. Если даже и будет лет через 50, а? да. Как? лет через 50 будет только. Ну почему лет через 50? Да, Ор органы управления восстановлены, а Путин кто? Он гражданин Советского Союза такой же. Да. А что ну, он тогда это все не поднимает и не восстанавливает? Ну, я не знаю, это спросил. Значит, устраивается такая жизнь, правильно? Во-первых, первый президент, знаете, когда мог появиться? Да. В 2012 году. То есть закон о гражданстве уже во втором году. То есть первый гражданин Российской Федерации мог появиться во втором году. А президент Российской Федерации должен был появиться, значит. Получается, кто имеет право быть президентом Российской Федерации? Гражданин Российской Федерации, проживший на территории Российской Федерации не менее 10 лет. Правильно? Ну, не моложе, 35 лет там еще. Вот. Соответственно, первый президент Российской Федерации мог появиться в 2012 году. Вот. Вам документы показать? Ваши? Да. Да. Водительская, подожди, тут у меня. Ну, руки я не передам. Да не вадим мне руки. Ладно. Просто интересно. Интересно, с да. С интересным знаете... человеком поговорить, правильно? Да. Мне приятно, вот, люди, которые понимают, с первого раза, как-то общаться, да? Вот, вы все поняли, как бы. А некоторые, вот, в городе было, что... Вот, вот дай документы, я посмотрю. Да, да я не дам тебе документы, я же вижу, что ты, это... Нет, как агрессивность. Вот я сейчас сфотографировал с этой стороны Агрессивно вся ведет, я, я сейчас покрепление вызываю Не, а что подкрепление-то? Что такого? Но, ну я говорю, давай прокуратуру поглашай, давай сейчас а, поднимем все документы мой, и пойдем эту всю тему раскачивать И оказывается, что вы это незаконное банк формировали на территории Советского Союза ну, okay. А ну, до... раскачали давно-давно Так что до... раскачивают уже? Нет, не, в смысле, вообще вот так вот Пускай, что там, если, если это все незаконно-то, конечно Да, ну, у нас 91, в 91-93 году произошел власти. вооруженный захват власти Ну как? в Советском ну, Союзе вы поменяю скоро Вот да. страховку последний раз страховала у нас в России уже а? В смысле, последний раз? Больше не буду страховать а ну, потому что ну, в Советском Союзе страхование было добровольное. Все, ну, всего доброго. Это все документально. Угу. До свидания.